Петр Златков снимает бабки. Буду быстро снимать, очень быстро. Жужжит, жужжит, люблю. Нравится звук жужжания. Звук нравится банкомата. Банкомат по 300 баксов выдает. Да, вот так, друзья. По 300. Загружается. Еще жужжание банкомата. Еще 300. 600 баксов. Ребят, привет всем! Меня зовут Петр Золотков, я из Могилева, 29 лет, работаю третий год уже через интернет. Вот так вот кашу зелень. Чуть-чуть осталось, и по моя я не победим. Что, ребят, нормальная пачка? Золотков, всем привет! Я такой расскажу вам сегодня предысторию. Когда я начинал бизнес в 2019 году, мне сказали, петь, но невозможно за 36 баксов открыть свой бизнес и вообще какие-то либо деньги там заработать. Ребят, я стою перед вами, я живой пример. Я смог вот менее чем за три года заработать более 50 тысяч баксов вот на этом продукте. Вот на этом продукте. И сделал товарооборот 530 тысяч долларов. И я сделал так, чтобы этот продукт продавался в разных странах и городах. Все реально, все возможно, только действуйте.